Итак, перейдем к рассмотрению вопроса по а, аккаунту в бизнес-менеджере, который необходимо подтвердить. А, иногда, когда вы, особенно на новых рекламных аккаунтах, создаете бизнес-менеджер, то есть ранее вы еще не создавали бизнес-менеджер, а, то у вас всплывает вот такое уведомление, да, что вы пока еще не можете а, использовать компанию если перейдете в режим подробней, то вас перекидывает на качество аккаунта, и у вас бизнес-менеджер висит как с ограниченным доступом. Это связано с тем, что необходимо подтвердить данные о компании, что мы сейчас и будем делать. Вот видите, да, новый аккаунт и аккаунт с ограничениями. Если же вы перейдете в, по запросе по «Проверку», по ссылке «Запросить проверку» и начнете задавать вопросы, да, то у вас всплывет уведомление. Перед тем, как вообще задавать вопросы, подтвердите свою компанию. И этим, именно этим сейчас мы и будем заниматься. Все это пока закроем да, и перейдем к процессу подтверждения компании. Процесс подтверждения компании вы Алгоритм процесса подтверждения компании вы можете найти в справке Facebook, и я оставлю ссылку под этим видео, для того, чтобы вы могли по ней пройти и сделать то же самое, а, прочитать, да, ознакомиться с ней. А сейчас мы рассмотрим алгоритм пошаговой проверки. Для того, чтобы начать процедуру подтверждения компании, вам надо перейти в настройки компании и затем перейти в в левом меню, которое возникнет у вас здесь, в центр безопасности. И потом у вас откроются вот следующие данные. Вот вы находитесь в центре безопасности. И первое, что необходимо сделать, тут такой чек-лист, которым необходимо просто заполнить, используя данные своей компании либо компании своего клиента. Скажем так, если у вас такое уведомление появилось, вы понимаете, что у вас реально бизнес-менеджер с ограничением, то вам необходимо подтвердить, и другого выбора у вас не будет, особенно если у вас новый бизнес-менеджер, то есть если вы не запускали на этом ранее рекламные кампании. Вот. Бывает такое, что и в процессе демонстрации уже рекламных кампаний, в процессе работы объявлений, да, у вас приходит такого рода уведомление что необходимо вам подтвердить, подтвердить компанию, тогда вы можете использовать данные, платежные данные, которые вы использовали в прикреплении к рекламному аккаунту. Но это не тот случай. Сейчас мы рассмотрим именно этот. Здесь будет юридическое название компании, мы прямо на примере будем рассматривать. Да? То есть вы запрашиваете данные либо у заказчика, либо самостоятельно вводите эти данные своего юридического лица ИП и так далее. Обратите внимание, что юридическое название компании, оно это название компании, которое отображается в документах. То есть обычно прописывается полностью общество с ограниченной ответственностью такое-то, да? либо индивидуальный предприниматель такой-то. Далее вы выбираете страну местонахождения, адрес улицу номер дома второй адрес, если он есть у вас, город, штат, провинцию выбираете. Обязательно номер телефона компании, номер телефона компании. Указывайте именно тот, который есть в реквизитах, потому что его нужно будет в последующем подтвердить с загрузкой документов. Указывайте почтовый индекс и адрес сайта. Затем нажимаете кнопку «Далее». После того, как вы нажали кнопку «Далее», вас перебросит к следующему этапу подтверждения компании. Это выбор компании, И тут... Facebook подбирает те данные из открытых источников, где есть данные о компаниях, похожих на ту, которую вы обозначили. Если этих компаний в списке здесь нет, то вы выбираете, ничего из этого не подходит, как в нашем случае происходит, и движемся далее. Еще раз внимательно читайте все описания, да, чтобы не ошибиться, чтобы не возвращаться и все это не повторять. Тут указано, что... Найдены общедоступные записи для этой компании, значит, данные похожи на те, которые вы вводите. Выберите вариант, который вам больше подходит. Нам из этого ничего не подходит, поэтому мы нажимаем «Далее», выбираем «Ничего не подходит». После этого вам необходимо подтвердить юридическое название компании. Это третий этап подтверждения. То есть у вас вот а, ваше юридическое название компании, и вы должны загрузить документ, который подтверждает это юридическое название вашей компании. А может быть, вот такого рода документы. Весь список здесь есть. Не надо ничего придумать, надо понимать, что Facebook запрашивает подтверждение данных о компании, которую вы загружаете. И это вам обязательно нужно сделать. То есть загружаете официальный документ установленного образца, который подтверждает, что юридическое название вашей компании соответствует указанному. Отлично. Вот мы, допустим, загрузили NNN. Нажимаем «Далее». Выбирайте еще язык документа. Подтвердите адрес вашей компании и номер телефона. Загрузите документ, на котором указано юридическое название вашей компании, также почтовый в адрес и номер телефона, который вы ввели. Это важно. То есть у вас должен быть документ, список документов приводится, который подходит, документ, который вы можете использовать. И у нас вот, допустим, такой документ. Вот он. Это договор, где указаны наши реквизиты. Это реквизиты этой компании. Нажимаем ⁇ Далее ⁇ после загрузки этих документов. И необходимо ввести рабочий адрес. Рабочий электронный адрес, который указан. Его тоже должны здесь ввести, чтобы на него поступали уведомления. И вставляете сюда свой рабочий адрес электронной почты. Тут вот видите, написано проверка может занять меньше времени, если использовать электронный адрес в домене вашего сайта. Отправить. и подтвердить. Вводим код, нажимаем «Отправить». Благодарим за отправку информации для подтверждения компании. Мы сообщим, когда проверим ваши данные. В принципе, нам остается только ждать. Но вы не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться и комментировать все, что у вас возникло и накипело по поводу Facebook за все время работы с ним, если вы только начинаете с ним работать. Я ä, подскажу...